А вот ты говоришь, что Навальный врет, Кац врет, и вообще все либералы врут. А на другую сторону посмотри. А Путин, а все эти Соловьевы, песковые Сечины, Дерипаски, они чем лучше, они разве не врут постоянно? Встречный вопрос. А зачем менять одних лгунов на других? Неужели вы реально рассчитываете, что от этого будет какая-то польза? Кроме того, существует ложь, которая укрепляет государство, а существует вранье, которое его разрушает. Через последствия такого вранья прошли мы, когда на наших глазах развалился Советский Союз. Россия, как многонациональное государство, стоит точно перед такими же угрозами, и все, кто обещает вечное счастье после наступления демократии, врут самым подлейшим образом, потому что демократия неизбежно уничтожит Россию, которая как единое государство исторически складывалась совершенно другими методами. На эту тему у меня есть подробный ролик с продолжениями. Естественно, действующие российские политики тоже врут. Но, во-первых, я никогда не слышал от Путина слов «я говорю только правду и ничего кроме правды», как это постоянно делает Алексей Навальный. Политик вообще по умолчанию не может говорить правду. Ну например, он вас скажет, что вы живете хуже, чем в Америке в 10 раз, и вы всегда будете жить хуже, чем в Америке в 10 раз, потому что таковы объективные геополитические обстоятельства на ближайшие сто лет. И кому нужна такая правда, да никому она не нужна. Или он вам скажет, что Бога нет. Ни мусульманского, ни христианского, ни еврейского, ни вообще никакого. И опять же, за такую правду на него многие обидятся, и никакой пользы о такой правды не будет. А еще он скажет, что если разогнать всех коррупционеров, то страна развалится, потому что других способов управления, кроме как раздачи вотчина, царя-батюшки, в России за 300 лет так и не придумали. И кому понравится такая правда, вот и приходится постоянно врать и выкручиваться, искать простые и понятные слова для сложных и трудных вещей. А еще политик может сказать, что из-за снижения рождаемости среди белых образованных мужчин и женщин у нас нет никаких вариантов, кроме как привлекать эмиграцию со всего мира, нам нужны негры, арабы, таджики, кавказцы и прочие генетически разнообразные ребята. Долго ли продержится такой правдоруб в любой политической системе? Броситесь ли вы после таких слов размножаться в три раза быстрее? Очень я в этом сомневаюсь. Поэтому прежде чем требовать от политиков какой-то кристальной правды, сами подумайте, а нужна ли она вам? И не будет ли разумнее просто заняться улучшением собственной жизни по тем правилам, по которым существует все ваше общество? Ведь правила какие-то всегда есть, и вы в них замечательно разбираетесь.